Все пользователи при регистрации получают статус новичок. Чтобы получить статус продвинутый, необходимо иметь общую сумму в вкладах всех партнеров со всех уровней 20 тысяч рублей. Чтобы получить статус VIP, необходимо иметь общую сумму в вкладах всех партнеров со всех уровней 40 тысяч рублей Вот так выглядит главная страница сайта Metronix. также с калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход, Начните зарабатывать вместе с MetroDEX. Зарабатывайте реальные деньги. Минимальная сумма вклада – 100 рублей. Доход от 125% до 450% за 72 часа. Начисление прибыли каждые 6 минут. Также в проекте существуют популярные платежные системы Kiwi, PerfectMoney, Payer, Яндекс, Деньги, Банковские карты и Криптовалюта. Статистика проекта Митронекс. Участников на данный момент 9047 человек, проинвестировано более 40 миллионов рублей, выплачено более 14 миллионов. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты и топ-партнеров. Друзья, также в этом проекте есть отзывы. Здесь инвесторы проекта оставляют свои отзывы и скрыны с выплатами. Это доказывает то, что проект платит и проекту можно доверять.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 Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 45 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет более 20 тысяч. На балансе у меня более 100 тысяч рублей. Друзья, я заработал уже в этом проекте более 150 тысяч. Также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет более 8 тысяч рублей. Но ну, а сейчас давайте я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособности. Платежную систему я выбираю карты. Сумма для выплаты 134 тысячи рублей. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Проект платит. Друзья, статус у моей заявки успешно. Сейчас я поставлю видео на паузу, дождусь, когда деньги поступят мне на карту, и мы с вами продолжим. Друзья, ну вот, прошло более часа, и как мы видим, деньги мне поступили плюс 134 тысячи рублей. Друзья, проект платит. Но и так как проект платит, сейчас давайте я создам новый депозит. Сегодня я иду на усиление, инвестировать я буду 30 тысяч рублей. Захожу я на девятый тарифный план, то есть 400% за 72 часа. Начисление прибыли каждые шесть минут. В платежную систему я выбираю карты. инвестируя я 30 тысяч рублей. Прибыль через 72 часа у меня составит 120 тысяч рублей, а каждые шесть минут я буду получать по 166 рублей. Друзья, сейчас я переведу 30 тысяч рублей на данные реквизиты и мы с вами продолжим.